Жизнь человека подчас бывает очень хрупкой. Ежедневно каждого из нас подстерегают опасности на дорогах, в производственных помещениях, даже на отдыхе и дома. Спасти человеческую жизнь помогает вовремя оказанная первая медицинская помощь. Очень важно при этом, чтобы рядом с попавшим в беду человеком оказались люди, знакомые с основами проведения экстренных мероприятий по спасению жизни. Ежегодно во вторую субботу сентября во всем мире отмечают День оказания первой медицинской помощи, учрежденный специально, чтобы привлечь внимание людей к необходимости получения